Здравствуйте, давненько не было видосиков, я сам заметил это, можете мне об этом не говорить, в общем я уехал на неопределенный срок, но по идее я скоро уже вернусь обратно, с учетом того, что я не брал с собой комп, но я взял с собой ноут, поэтому я для вас подготовил просто нарезочку лучшего из всего того, что я выпустил за время того, что я называюсь теперь снэмикс, и сори за звук, я записываю вообще с телефона сейчас. Всем удачного просмотра! Так, первый злодей, это так волнительно, я надеюсь у нас не все сложится. Опа, э, не драматизируй. Тут стреляют, копют. Так, так, так еще один. Я, я слоуму, но Вс, я человек паук. Что Че за? О, ты Тут, та, да ну нафиг. А! Куда цепляться? А вот ты где? можно Отдай! Что? Это же не я сделал, да? Что? Что происходит? Не-не-не! Отдай руку! Отдай! Отпусти меня! Кто это говорит? Ага. А ты кто такой будешь? Что вот хочешь посмотреть на меня изнутри? Не, не не не не мы об таком не договаривались. Он хочет мне войти, чертов извращенец. А? А, это мы в него вошли. Я понял. Это другое дело. А следующий моментик повествует о том, что радоваться мелочам, это, конечно, хорошо, но перебарщивать тоже не стоит. О, круто здесь можно скользить. Юху! Ее! И-ха! Ее! Ух! и не Не-не-не! Стор-то бля! Пчелы столкнулись с новой опасностью. Пестициды, удобрения и вирусы. Все это ослабило пчел. А, -а, а, это тебе за пестициды, сука. На, блядь, козел. В шею, в шею сади в шею, давай, мочи. На тебе в ухо, гнида усатая. На. Извини, это не потому, что черная, естественно, но все равно на, за пестициды. Хули вы так дышите, у вас чё, блядь, приступ асмыш соли или чё? Иди сюда, эти булки подровняют, тварина. Фу, какая, просто доска, ни о чем. Ой, мне кажется, я перестарался, у тебя там трещина уже на легенцах. Ху -ху -ху -ху. Мне, короче, какое-то новое оружие дали. Оно вот что-то пиу пил вот так вот своим лазером, и все. Да не бойся, ты это просто лазерная указка, я тебе отвечаю. Не ссы. Да нет, не может быть. Это анальный зонт. Анальный зонд. Все мональный зонт. Все анальный зонт. Но. Ха -ха -ха. Ладно, переигрывать не будем Но Это анальный зонт И мозги Нифига себе, луч смерти нормас А я тебе говорил, что я не зеленый Вот теперь получи, каково тебе без хлеба, а? И без вот этой вот штуки Нечем теперь коров кормить, да? А, блин, я же их уже замочил И халупу твою нафиг сжечь, а? Ну ч, теперь негде жить да? Че у тебя еще можно? Че за... Ты... Это, это не моя работа, не не, не. не моя. Опа, спортзал. Нормас, О, стоит чудик. Да, куда ты пошел? А, еще один. Стоять! Пес. О! Так, а второй где? Это что. А! Пф, дебил! Это зеркало. Так, а тут что у нас? Опасно. Газ. Ликет. Что такое ликет? Ну, пофиг. Проверим. О, зелененький. А, хп! В мусорке пусто. Что случилось? Почему я застряла в текстуре? Что происходит? Отпусти мне текстура. Я знаю. И хаба. Зря, что ли, в тренажерку ходила, наприседалась, пердак. Блин, блин, блин, опаздываю на занятия, я же преподавать. Опять физрук набухался, да что происходит? Девочки, опять вы волосы вращаете, хватит по кабинетам, быстро. Фу, вроде бы успела. А, Марьяна, а, что Марьяна, за такое? Марьяна, Ваня, а ну-ка, ты отсюда быстро, выжирал, все по местам молчать. Ну, молчай, замолчи быстро. Домашние, зачеты, Мне плевать на твои моз... зачеты, а, заткнись. Да, не есть, а, не давай, мешай, давай. не пугай меня. Сраные должники. Вот так вот с ними и надо. Что вот эти придурки понаоставляли, а? Что там, журналы с девками голыми? Что это? Гаечный ключ? Кому, до тех кто из вас принес гаечный? А, я же вас убила, точно. Ну что, давайте попробуем сделать топор. Там уже нужно два слитка. Так, второй. А! Какого хрена? Сраный топор меня что не убил. Летучее говно, блин Ладно, в телегу его Оп, давай Куда? Да твою ж Стой! Так, да, куда ты постоянно падаешь? Какого фига? Летучий меч, а? Так, давай Все, лег Сейчас, поеду, сдам в общем, я вот подумал, пока там делаются дела, почему бы нам и не порыбачить, отдохнем, развеемся. О! Что это такое? Это че? Это ботинок? В натуре ботинок. Ну блин, капец, первый заброс сразу ботинок. Так не интересно. Попытка номер два.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 Узрите. Это просто жесть. Я, блин, теперь сапожник. Э -э -э. Тебе нормально так светить-то сквозь стену? Я несу радость. А, ты. <св yazdč> а я несу бревно. Я сдаюсь, сдаюсь я. <связь> Это хорошо. Хотя здесь. тебя здесь Василий брось пушку я вот за спиной был красава, Леня вот. а, сюда. Там свобода. Уж я а это... есть что взять-то собой. спасибо <клёх> <клёх> пыльно тут Вентиляция О, грибочек а Взять можно? Там чел такие же продавал Я знаю, где он их собирает С... Сразу за Борькой, сзади Сзади, где? стой Он смотрит дверь а! я, я долго фокусировался на нем Короче, ладно Сверху Нише. один. Справа, сверху. Нет, ниже, нет. Левее, а, да. А, вот. А, а, И а. здесь за стеной был. Сложная инфа. В глубину ушел в коморку. О, все, выходит, выходит, выходит, выходит. Угу. Налево, налево, налево, налево. Вот налево. Здесь за стеной, здесь слева. Вот тут, направо. Сзади. Где? Я конченый. Я за Я пройду. Я конченый, сука, не подходи ко мне. Где ты? Опа! Классно, красиво. Опа. А, а, а, зачем? Промахнулся кнопкой. Я кнопкой промахнулся. Потиши ему спинку. Крыса Лариса. Второй вот там сидит, стопудово это делает? не Я такой вслушиваю, и все в ухо такая курица. Сука, нашептала. Она мне на самом деле инфу все сливает. Петушиная инфа. Я живу, я живу. Как? Я все не живу. Давай, живи. У меня возрождение тоже сейчас пойдет а, живи вот еще 4 секунды, живи Давай-давай, я сейчас Я сейчас это, очнусь Ты там же в, в батаре, да? А! В спину, сука! Ну все, мы теперь не возродимся, если че. А, нет, возрожусь через... Ты живи давай, 20 секунд еще живи Вау Вот Сука! Ты мог 4 секундочки еще подождать Я бы возродился, а потом ты бы Смог возродиться Мы могли бы так бесконечно это делать Вон там, вот он Ты жесткий в прыжке Доел, суку Присядь ему на лицо, на лицо Ему присядь, присядь ему на лицо Он это заслужил ну давай попробуем это говнище Не люблю спринты на время А чё, поедем, нет? Алло Я криворучка, я не на те кнопки нажимал А чё у меня на ку? Я пальцы переломал Это, это что? что за О, о, о по собирал хуйни какой-то, блядь Здесь нас потерял? Ну, возможно Балдуешь вообще, да? Э, ты куда? У меня время из подруг выносит, слышь Текаем оттуда, Серега. Текаем оттуда Я застрял! Побегай оттуда Блин, надо было заюзать ульту Я же возрождаюсь Ну, о чем ты думал, когда это делал? Я не думал я редко, когда думаю, <п German> это не про меня. У меня вроде было бы было два. Сука! Сука! Хули ты везешь! хуя себе, Спасибо тебе за просмотр, надеюсь, тебе понравилось Что смог, то сделал Переходики, надеюсь, тебе понравились За максимально короткий промежуток времени И на том ноуте, который у меня есть в наличии, Я постарался сделать все офигенно Все, периодически будут, наверное, выпускать Такие вот нарезочки из нарезочек лучшего Надеюсь, вам это понравится Всем удачи, всем пока